Всем привет! С вами Алексей Федорцов. И в этом видео поговорим о таком показателе, как цена льда. И от каких факторов весь диапазон рассмотрим, от которых а, зависит этот показатель. И начнем... Пойдем, в общем, по типичной воронке продаж, потому что м -м, без ее представления мы будем теряться да, в космосе. А, воронка продаж начинается с момента, когда... Ваш потенциальный клиент соприкасается с э, трафиком. Да? То есть он каким-либо образом видит ваше предложение. То есть э, до того, как мы стартануем рекламной кампании, все идет проработка. И наша задача, чтобы CTR э, с момента э, того, как потенциальный клиент увидит ваше рекламное объявление, сделанное нашими руками, руками других специалистов, чтобы CTR был максимальным переходом на следующий этап. Для чего это нужно? Потому что вся последующая воронка именно зависит от этого. Да? То есть какое количество людей увидит это предложение, какое количество людей перейдет по нему и ознакомится, с учетом того, что эта аудитория должна быть целевой. Да? Если мы говорим про контекстную рекламу, то здесь группы ключевых слов влияют и настройки аудитории. Если мы говорим о таргетинге, то это таргетинге ВКонтакте, MyTarget сейчас на данный момент, то это именно об этом разговор, о настройках той аудитории, которая может быть интересно это предложение. Никакой объем у нее есть. Такой элемент, как медиаплан, позволяет э примерно прикинуть объем аудитории, понимать, какие результаты будут у вас этапы на этап с ученым ваших данных. Итак, начиная с первого этапа, цена лида зависит именно от нее от него, да, то есть сколько людей увидели предложение и какое количество их перешло на следующий этап. Естественно, в этом зерне находится то ваше коммерческое предложение. Не коммерческое предложение, ваше УТП, да? уникальное торговое предложение, которое признано так называть. Но по сути это тот заголовок тот текст и тот креатив, который сообщает вашей потенциальной аудитории, что вы хотите ей продать на следующем этапе, ну, либо захватить свою воронку. Вот. И от этого очень сильно зависит показатель цены лида. Потому что чем меньше людей отреагируют на пред... это предложение, тем больше рекламного бюджета вы будете затрачивать на то, чтобы соприкоснуться с этой аудиторией. И это важный показатель, вы должны это понимать. И <coughs> здесь <coughs> идет очень много моментов, которые связаны с подготовкой рекламных кампаний. И в большинстве случаев, к сожалению, этому не уделяют должного внимания. То есть, вот, допустим, каким образом мы подготовим рекламные кампании? У нас есть обязательный пункт по исследованию конкурентов в нишах, которые, допустим, у нас новые. Да, в старых у нас есть уже пул конкурентов, и то, который меняется от региона к региону. Ну, если мы работаем по всей России, то он плюс-минус одинаковый с минимальным приростом. Вот, мы регулярно делаем этот мониторинг. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы наше предложение таким образом отличалось от конкурентов, для того, чтобы мы могли воздействовать на такой показатель, как сетя. То есть переход на следующий этап. И это вкладывает в свою копилочку, э, то, что цена лида будет также меньше. Потому что если в, вы, в принципе сейчас в любой рекламной системе, э, ну, там, в Таргет ВКонтакте, да, вы платите не за клик, а за показы. Но какое количество показов на своего аудитории будет эффективным, и здесь вот это ядро влияет большое значение, и вот э, с такой степенью оно будет влиять. Если мы в контекстной рекламе применяем, допустим, только нам оплаты за клик, да, то есть стоимость клика, без оплаты за конверсию сейчас возьмем, э, то у вас э, задача, чтобы кликнуло максимальное количество. И чтобы... На следующий этап они пришли с полным пониманием, что да, они, это соответствует их предложению. Потому что мы, конечно, можем сделать какой-то кликбейт. Да? Что такое кликбейт? Принуждение человека кликнуть. Сделать предложение настолько интересным, чтобы они переходили на следующий этап самостоятельно. Но, как правило, кликбейт применяется именно в тех сферах, где с, трафиком, с целевым трафиком у вас проблемы. Да? Если трафик, аудитория, которую мы показываемся, целевая и предложение под эту аудиторию целевое, то мы получаем дальше по воронке максимально целевой лид. Итак, идем на следующий этап. Следующий этап, после того, как они соприкоснулись с вашим предложением и перешли, это ваш конверт, посадочная страница, сообщество, лендинг, мини лендинг рассылка, что угодно. Но главное, чтобы на этом этапе было полностью соответствие предложения из целевой аудитории, чтобы у вас не было так, что там... Кухня из массива дерева на заказ по такой-то стоимости, в такой-то срок. Человек переходит, а там шкафы-купе или просто огромная галерея кухонь, которые к массиву не относятся. Вот. Это большая ошибка, потому что здесь будет теряться... Масса трафика, да, то есть должно быть четкое соответствие. Конкретно мы делаем так, чтобы это соответствие было. Ну, потому что просто эта сегментация трафика обычная. Мы на этапе подготовки ее делаем и получаем максимальный результат. Почему? Потому что люди приходят максимально целевые. И, соответственно, это отражается на качестве льда в следующей э, стадии воронки продаж. Дальше. После того, как человек перешел, он должен принять решение. И принятие решения зависит от того, каким образом выстроена структура той посадочной страницы, то сообщества, на которое, которое он приходит, и место, куда направляется тот трафик, по которому он перешел. То есть, если это ВКонтакте, да, то что это? Лид-форма? что это? Подписка в рассылку, что это? Ссылка на обсуждение сообщества, если мы понимаем, что цикл сделки зависит конкретно от полученных отзывов. Очень много вариантов трафик сообщения, трафик в на сайт из ВКонтакте. Да? То есть тут надо определиться конкретно с тем, что на странице будет, чтобы оно максимально закрывало боли в данный момент аудитории. Потому что они находятся на разных ступенях теплоты. Если вы посмотрите на ступени лестницы Бена Ханта, где разделены по теплоте, то у нас пятерочка, да, это постоянные клиенты, ну, те, которые уже с нами соприкоснулись, что-то купили, четверочка, это теплая аудитория и так далее, по степени охлаждения. И вот для каждой этой ступеньки нужен свой посыл и своя посадочная страница. Конечно, мы в большинстве случаев сталкиваемся с той ситуацией, что у заказчика э, не хватает мощностей, и ресурсов для того, чтобы сегментировать трафик по максимуму. Да? То есть у него есть один сайт, он не готов больше вкладываться. Да? Сайт нормально конвертит на плюс-минус теплую аудиторию, там от 3 до 4. Да? Ну, уже четверочку на там самые нормальные ключевые слова, допустим, из контекстной рекламы. Вот. Но если он там не, но если взять и поработать нормально, да? взять полностью не пожалеть денег и сделать так, чтобы там мы, допустим, изготовили посадочные страницы под каждый сегмент и на каждую из них лили этот трафик, который соответствует этой ступени, то результативность будет максимальной. Вот. И от этого, естественно, тоже складывается цена да, потому что конверсия в оставлении заявки с посадочной страницы, вот с любого конверта, на который вы направляете трафик, она имеет вот это вот третье непосредственное влияние, кроме того, что мы... Там, показатели показов, показатели переходов и наконец-то они пришли на страницу и конвертируются в действие. Кроме того, что они а, конвертируются, на да? способ конвертации тоже очень сильно влияет. То есть, вот допустим, возьмем ниши с э, быстрым спросом. Ремонт э, сантехники, э, ремонт электрики. Э, именно с точки зрения вызвать электрика, да, либо ремонт, ремонт бытовой техники. Те ниши, в которых повышенный спрос, и в которых оставить заявку, это худшее, что вы можете сделать. Потому что здесь человеку нужно позвонить быстро. Он не будет ждать, пока ему перезвонит. И если он оставит заявку, да, но он в это время еще несколько вкладок открыл, еще открыл Авито, всем прозвонил, и тому, кто взял телефон и, и что-то произнес понятное, с тем будет сделка. Вот. То есть от этого тоже очень много зависит И зависит от целевой аудитории На каком этапе она находится В какой этап она готова конвертироваться лучше да? То есть холодная Она должна получать рассылку Вписываться в рассылку Получать материалы, подогреваться И переходить на следующий этап Для того, чтобы перейти в сделку Допустим, ниши кухни да? Мы людей, которые, у которых еще не сформирован спрос Не ведем на сообщения сообщества, Мы их ведем в рассылку Для того, чтобы они получили каталог для того, чтобы они увидели, каким образом работает организация. Для того, чтобы они увидели организацию в лицах. Для того, чтобы они увидели качество предоставляемых услуг. Для того, чтобы они получили отзывы, посмотрели отзывы. И потом сделали решение обратиться. Потому что на первом этапе конверсии, если мы конвертируем сразу сообщение сообщества и возьмем у них телефон, менеджер может запороть всю работу. Конверсия будет минимальной. Это то, чем называют холодные лиды. Ну, Чтобы не было холодных лидов, надо холодную аудиторию направлять на, на нормальную подогревочную да, э, конверсионную страницу. Вот. Точно так же, как люди, которые э, там цена ремонт квартир или э, ремонт квартир заказать, или э, какой еще можно привести пример, да, которые хотят купить прямо сейчас да, телефон, телефонный номер, адрес, вот эти запросы в контекстной рекламе, их они горячие. То есть их надо максимально проводить на четверочку, на Windows четверочкой, чтобы они оставили заявку очень быстро, либо позвонили. И сделали закрытие а, вашим Вот, То есть это очень сильно влияет на цену лида. Ну, естественно, следующий показатель, который хотелось бы обсудить, это уже конверсия в продажу. Но это, наверное, оставим уже для другого видео. С вами был Алексей Федорцов. На этом заканчиваем. И до новых видео.